Разгодится. Возьмем. Это мне нужно. здесь. Ясно вам? Можете кормиться где угодно, но только не здесь. Этот лагерь мой. Это не ваше. Усекли? А, то, -то. Хватит с вас. Проваливайте из моего лагеря. 哼 <laughs> Молодчей, а? Еще один магистрат. Тревога! Тревога! Я не хочу. Говорит, лагерь 13 дельта! Где же ты? Скажи е ⁇ Скажи е ⁇ Я, пытаюсь... я заберут! Срочно! Откнись, Я пытаюсь! Повторяю, это лагерь 13 дельта! Мы не справляемся! Как поняли? Давай сюда! Что ты делаешь? Слушай! Слушай! Слушай! Слушай! Как тебе? Давай, давай, Патронов. Ну, Все есть. Стой. Это последний. Сделался. Больше они тебя не потревожат. А, привет. Это снова я. Надо идти. Дик, я должна тебе сказать... Эй, да просто рука, ничего страшного. Ты говорил, нельзя возвращаться, но я не послушала. Я знала, что становится хуже, но я. Ну да, тоже мог знать, что все так быстро. <просу> Нет, <просу> ты <просу> не <просу> понял. Я не знаю, как я буду жить, если потеряю тебя. Это я виновата. Эй, никто никого не теряет. Я же обещал. Помнишь? Дикон, стой! Идем скорее. Тут ребенок. Ну? Эй! Эй, что с тобой? Не бойся, мы найдем твоих родителей. Сама, надо идти. Она меня ножом. О, ну, нет. А? Ну, сильно? Я не знаю, наверное, не очень. О, так вот, прижми это как можно крепче. Бежать можно? Бежать нет, но ну, идти могу. Ну, уже не неплохо. Мы почти на месте. Ладно. Тут же было полно федералов. Да, наверное, эвакуировались. Да-да, конечно, удрали. У нее жар. Нож, похоже, задел бочку. Рана загноилась. Как дела, сестренка? Как глупо это все. Ребенок это. Был маленький ребенок. С большим ножом. И помоги мне. Давай. Давай. Давай. Удобно. Надо скорее отсюда валить. Нам нужно на крышу посигнать какому-нибудь вертолету. Отдохнешь и станет лучше. Эй. Тихо, тихо. Она ведь была прямо как моя сестренка. Когда мы играли в прятки, она всегда <плых> накрывала, <плых> голову, одежды и думала, что ее. <плых> Меня, конечно, тоже поряли, но не так. У нее жар. Господи, ты глянь! Надо уходить. И туда мы не пойдем. Идем. <плых> Правда, да. сможешь встать? Сейчас. Ну, вот. Бог, я помогу, Победи нас отсюда. Чёрт. Вы, Вы убили! убили мою жену! Вот. тихо, тихо. Стойте, стойте. Что делать? Так, короче, ты отвлекаешь, я попробую идти сзади. Ладно. Ничего, ничего. Давай. Иди давай. Пошел ты! Сэр? Эй, -э -э -э! я безоружен. Я безоружен. Уходи! Нет, послушайте меня. У меня там жена, она ранена. Мы хотим пройти на крышу. Пошли Вы убили! Слушайте, Вы убили а мы не при чем. Слушайте, я ничего не знаю про вашу жену. Я соболезную. А Ни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 Да ну, ладно, как это нет? У вас же врачи приемные, мобильный госпиталь. Да я только что окончил колледж, я волонтер, меня тут и быть не должно. Брайан! Ладно, черт. У меня место еще только на двоих. Как это на двоих? У Мы... нас перегруз, ясно? Я могу взять двоих! Ну ладно, давай, помоги мне. Потерпи. Ты поправишься. Я держу. Эй, я вернусь за тобой. Так, Бухарь, пошли нам взовет. Ну, Стой. Вер... Нам надо вернуть. Я его слышал. У него-то место на двоих. Иди. Будь с ней. Я справлюсь. С нами, ведь и типа, похуже, бывало.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 Ищу. Я знаю, ты бы этого не хотела, но, наверное, Бухарь прав, я, я не могу себя перебороть. Ну, в общем, я еще вернусь. Бухарь! Еще один вертолет Неро. Какого черта они тут делают? Это здесь. Ладно, где... Ну вот куда я смотрел-то? Убить! <свист> Убить! Ну, вот. Это радио Свободный орегон. Правда освобождает. Сегодня я думал, с чего все началось. А началось даже со Второй мировой. В 1947-м федералы приняли этот, как они его назвали, закон о национальной безопасности. А этим бессовестным законам они нагло присвоили себе право в любой момент взять под свой контроль железные дороги, автодороги, радио, да все, что им будет угодно. Теперь федералов нет, а мы все еще здесь. Несем миру свет правды. Правда в том, что я все знал. Уже много лет назад были фотолагерей смерти Неро, которые строили для нас, граждан Америки. Мне не верили. Если бы хоть кто-то возмутился, ничего этого не было бы. И знаете что? Это не повторится. С вами Марк Копланд. Это радио Свободный Орегон. Не верьте лжи. Перезаряжая. <связывая> на дороге и назад это была бы плохая идея <смех> да и сейчас плохая свежее мясо Нет-нет, это в той стороне. На фриков, понимаешь букаль только ради наград я туда и таскаюсь клыкач Погоди, погоди, они замедляются. Видимо, будут садиться. Меня я был бы уже мертв. Я давно говорю, ты на тот свет хочешь. Да ладно, не бойся за меня, отбой! Как действии, конечно, у тебя же башку упали. Ой, Бог, сколь! Ой, Бог, сколь! Ой, Бог, сколь! Ой, Бог, сколь! Ой, Что, да? Ну что, Арда? ну-ка посмотрим, что тут после вас осталось. У тебя такое фрика? Отдай, мелкий говнюк! <смех> Гадёныш, это моё! Ну, так что они делают? А я, короче, сам не понял.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 Да, будь добр. Рада, что ты наконец догадался. Я сам. Я Дикон. Оу, пардон, неловко вышло. А как мне сесть на эту хреновую... Ну, это должно быть очевидно. Просто... Перекинь ногу. Ладно. Сейчас. Села. Эй! Эй! Держись крепче.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 Спасибо, а то я не знал, что такое исследование. Извини, я изучаю растения. Изучаешь растения? Да.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 Да вы охренели! Клин, у нас тут гости. <плёк> <плёк> <Чёрт>. <плёк> Что поумнел? Большой злой был. байкер. <свист> да. Эй, я ж ему еще раз. Ну что, вам, брат, посмотри. нравится? Давай ломи ему. А уже не такой ломи. крутой, да? <свист> <свист> Ты я смотрю, на мерков не понимаешь. Осрабиться. О, неплохо. <свист> да. Сейчас мы его получим. Он <свист> у нас <свист> все поймет. Что нравится? Давай, а! ну, да, ну нахер. Твою мать. Валим, сюда. <свеч> не -не -не -не. А О мамочки, Эй. извини, пожалуйста, да я тихо, не знала, тихо. я просто глянула в твою сумку, да все увидела нормально. и подумала, а я же могла кого-нибудь убить, ну, господи, для ну. этого тебе пришлось бы как минимум прицелиться, я никогда ничего Эй -эй -эй -эй -эй. такого не делала, все в порядке, я они уже свалили, в твоей сумке, ты молодец, знаешь, что мы сейчас сделаем, мы сядем здесь и будем ждать твоего парня, ладно, спасибо,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 Такер, лагерь Хотспрингс, вы слышите? Мне нужны подробности насчет девчонки в Мэрион Форкс. Дикон, я тебе рассказала все, что знаю. Молодая девушка. Погоди, Ларсон видел ее у Хангри Джимс. Это блинная ужасная... Я ранен! Ранен! А! Я не вижу. Дикон, я тебе рассказала все, что знаю. Молодая девушка. Погоди. Ларсон видел ее у Hungry Джеймс. Это блинная у Восточного моста. <coughs> ну да, блины или лесорубы. Знаю такую. Ладно, начну оттуда. Давай. Ты, главное, доставь девчонку ко мне. Нам тут на днях одни намады кое-какие пушки достать. Может тебе что-то пригодится? Буду иметь в виду. Конец связи. сколько засад мы на этой неделе.